Здравствуйте! Сегодня в библиотеке имени Франко состоится презентация альманаха Тавриды и творческая встреча крымской писательницы-публициста Веры Поповой. Редактор альманаха Тавриды Наталья Гук вручила первые экземпляры 25-го выпуска его авторам. Этот сборник объединил в себе работы 20 крымских поэтов и публицистов. Лакомство из меда, яблоко роман, дарит всем природу. Горизонт с оплетки Несешь в руке хоть ясен горизонт Твои глаза полны любви и ласки Волнует ветер локоны волос Мое сетверение называется «Из тысячи дорог» Из тысячи дорог одна моя Судьба ведет вперед, не верю я Любовь дарю семье, а мне семья Спасибо говорю всем вам, друзья Шагар молодость души в и жизнь, да, все, что есть. Моя вот осень снова развлекается, обливаясь головы до пят. По земле рекой разливается, чтобы после облака не спять. Дорогая. Сегодня весь дружный коллектив Альмана Хатавриты поздравил крымскую писательницу Веру Бабова с юбилеем и выходом ее пятой книги «Отзвуки». Мы будем мечтать, веять, дружить, и очень легко нам все прожить. Спасибо, спасибо. Вера Алексеевна у нас участник многих литературных уже и конкурсов. И, э, победитель есть у многих. Есть уже... Это произведение, мне кажется, вот стихотворение о Крыме, которое недавно например, прозвучало в авторском исполнении на радио Крым. Точка э, уже такое, мне кажется, признание, которое уже всеобщее имеет. Это очень... Точка на карте. Наш маленький Крым. Край благодатный. Ты небом храним. Точка на карте. Наш Очень большое дело вы делаете, потому что ну, это нужно, очень нужно авторам.